Очень сильная. То она типа как предательница что ли. И коллектив изначально был за нее, а потом как коллектив стал против нее. И для нее это было очень больно. Спасибо. Городской суд продолжает судебное заседание по уголовного дела в отношении Матвийчук. Ольга Владимировна обвиняет совершение преступления предусмотрено частью первой статьи 110 Головного кодекса Российской Федерации. На полном удела услышится вопрос в судебном заседании с видео с аудиозаписью. Итак, доклады от заявки, с которыми участвовать в судебном заседании, пожалуйста. помощник прокурора потерпевший Защитника адвоката Чичил. Кроме того, в судебном состоянии не видели свидетели Муковска и Устюгова. Иных свидетелей в судебном состоянии не видели. Благодарю. Вот Итак, дело. Итак, напомню, что дело служится в прежнем составе суда. Итак, достаточно отнюдь. Тривом, слово, пожалуйста. Участливого было перейти к городу свидетеля Устюговой. Благодарю. Итак, не есть ли он? Возоружение. Нет возоружения. Нет возоружения. Вот. Итак, раз счета министра КВН, мы перейдем к допросу всюду Анафисы и Вармана, которые правило зал в заснании, Здравствуйте, проходите. Здравствуйте. Итак, Возвращаем против свидетеля о заседания заседании по уголовному в отношении Матвичук. Ольга Владимировна, я обвиняюсь в совершении преступления и предоспоминания в части статьи го Российской Федерации. Устанавливается Ваша личность. Назовите Вашу фамилию и отчество, датами и отрождения. Устюгова, Анфице. Зарегистрированы по городу Матвичу. А. Отлички проживаете. Гражданство Ваше. Место работы, род занятий. А, являюсь генеральным директором юридической компании УФИМИДА. УФИМИДА, правильно? Да. Благодарю. И образование Ваше, и семейное положение еще назовите, пожалуйста. Благодарю. Судимости имеются. Итак, Ваша личность установлена, рассняем Ваши права и обязанности в судебном заседании, в соответствии с статьей 51 Конституции Российской Федерации. Итак, Вам Ваши права и обязанности понятны? Да, Ваша честь, все понятно. Скажите, пожалуйста, знаете ли Вы по судимому Матвичу Владимировну и потерпевшего тошмога бедного родника Султановича? Ответчика не знаю, не была с ней знакома. Подсудимая, правильно? Да, подсудимая. Угу. Извините. А, да, знаю. Его супруга обращалась в юридическую компанию «Укаран», где я работала а, юрист консульта Обращалась с вопросом… Ну, Подождите. Угу. В общем, я обращалась. Да. с указанными лицами вы не Нет. являетесь? Нет. Не являетесь. отношения имеются? Нет. Нет. Не имеется. Благодарю. В таком случае предупреждаю вас, что с задачей заведомленных показаний или высотой задачей показаний свидетель несет ответственность в соответствии со статей 13 главного Российской Федерации, главная ответственность вам своем Да. Благодарю. Перед вами подписка, будьте добры и запомните, пожалуйста, и ваше понимание на вот, и подписку. Подписку передайте, пожалуйста. Благодарю. Как подписка свидетеля от органов. Вы слышите меня? Победитель спасибо. Вы, получается, работали в Огаре, да? Кем вы там работали? Юрист-консульт. А в какую период? Я работала там с 2021 по так, июль, июнь 22. Угу. А где находится офис данного? Офис находил. Но ну, сейчас компания закрылась. вы работали там? Да? А, проспект Мира 53. Угу. Вы говорите к вам обращалась даже да? Она обратилась в нашу компанию с вопросом о ДТП. Она попала в ДТП, вот, и она обратилась в компанию. И а, так получилось, что она попала ко мне на консультацию. На Вы помните, когда она обратилась? Честно скажу, не помню. Месяц, год хотела. либо в 21 первом году, ну, где-то, наверное, ближе, зимой это, скорее всего, было. Но я не помню, честно, не могу сказать не вам будет. точные даты. Угу. Она к вам в офис обратилась, получается? Например, да, в она обратилась в офис, так как там работает много сотрудников, каждому назначается клиент, да, и он проводит с ним собеседование и выясняет ситуацию, что мы ей делали по факту. Угу. Получается, ситуация была по поводу ДТП, в который она попала, да? Да. В чем проблема была там? Она управляла транспортным средством, и в нее врезалась машина. Там была проблема со страховой, ну, с таким вопросом она обращалась к нам. А какое ее было состояние? Сильно она была расстроена в данной ситуации? Да не сказать, что она была сильно расстроена, как бы она держалась молодцом. То есть, ну, в каком плане? То, что она... Безэмоциональная была, не было такого возбуждения сильного. Конечно, ситуация была неприятная, но нормальная была. Реакция нормальная была на Да. да. А все-таки более подробно по ситуации, вы говорите, все страховые проблемы. А в чем именно была проблема? Ну, там страховая не хотела выплачивать ту сумму, которую они хотели. Машина была, то есть страховая выплатила одну сумму, а, естественно, ремонт обошелся гораздо дороже. И еще проблема была а, с виновником, потому что ту сумму, которую они а, оплатили супругом за ремонт, нужно было взыскать с, отв... ну, с виновника. Все, то есть вот такой вопрос был. А вы помощи оказали? Да, мы оказывали помощь в составлении документов. Документы мы составили, Вот она с ними ознакомливалась, подписывала и самостоятельно отправляла. Угу. А что, документы? Решился вопрос о Да, вопрос решился. Каким образом? В судебном порядке? Или... Нет, до судебного. До суда мы не обратились, потому что тут вот ситуация такая произошла неприятная, поэтому до суда не успели дойти. Но досудебный порядок был выполнен в полном объеме, документы были отправлены, и насколько я помню, то есть там они к положительному решению пришли. Ну, получается, страховая денежность средства выплатила, да? Да, там вопрос решился в угу. а, Скажите, какая империальная ситуация произошла по что? Что вы имеете в виду? Ну, смотрите, она обратилась к нам повторно, с повторным вопросом о, по трудовым спорам. Угу. Так как у нас не ней был уже договор об оказании да, правовой юридической помощи, она ко мне же и пришла. То есть она а, попросилась, чтобы я ее выслушала вот, и посоветовала, ну, как можно разрешить данный вопрос, чем мы, как юридическая компания, можем помочь. Она рассказала, что у нее а, определенные проблемы на работе, а, что есть а, такая, ну, старшая медсестра, что м, а, постоянные конфликты, что там... Прохождение каких-то экзаменов на документы не подавались вовремя, а потом у нее маленький ребенок, а она ее на более позднее время да, заставляет работать. Также заставляет приходить раньше да, на работу где-то там к 7 или к 6, а она в 8 часов отвозит ребенка в садик. То есть ей это неудобно, и все прекрасно про это знали. И данным сотрудникам. Были недовольны, но большая часть, то есть не она одна, а в, коллектив, в коллективе были люди, которые были недовольны работой старшей медсестры. И она просила составить анонимную претензию. Ну, то есть мы как бы ей объясняли, что анонимной претензии не бывает. Либо она идет от ее имени, либо она как бы от коллектива. Но составлена изначально была претензия от ее имени. Она знакомилась с этим, мы составили претензию, то есть компания составила претензию, все было описано в претензии. Потом, когда она стала знакомиться с претензией, она попросила, она очень была напугана и расстроена тем фактом, что вот не хотела, чтобы данный документ был от ее имени, потому что начнутся какие-то психологическое давление на нее, да, какие-то гонения. И этим фактом она была расстроена очень. И мы исправили, то есть данная претензия шла от коллектива. То есть коллектив такое-то травматологическое такого-то отделения. И она ее самостоятельно отправляла. По факту там не указывалось ее имя, отчество, ее фамилия. Она шла от коллектива. Угу. А скажите, через какое время она обратилась к вам повторно после первого обращения? Ну, где-то, наверное, недельки через две. Ну, в тот же период, получается. Период. Да, да, да, там срок небольшой был буквально. Она изначально позвонила на рабочий номер нам, попросила, чтобы я с ней связалась, вот, и обговорила со мной этот вопрос, попросила, можно я подойду? Вот у меня есть еще трудовой вопрос, как вот, ну, можно мне помочь, как его решить? Ну, пожалуйста, подходите, конечно, почему <связывая> угу. а как она вам рассказывала про эту ситуацию, про то, что вот старшая медсестра ну, нарушения кида допускает? Вот вы можете сравнить ее состояние при первом обращении и при втором? Отличалось ли как-то восприятие этой проблемы? Ну, вы знаете, да, очень трудовой вопрос для нее, он, он ее просто ну, подкосил, потому что это психологически было для нее очень тяжело. А после этого, как вот была направлена претензия, она, ну, был день, не скажу, какой день, не помню, но был день, когда она мне звонила три раза. Она звонила с работы, что она там где-то по углам прячется, и то, что ее там, вот психологически на нее там давят, она плакала, она боялась. Ну, Тут как бы я ее просто психологически, как человек, просто поддерживала, я ее успокаивала, я говорю, ну, вы успокойтесь, вы не бойтесь, тут как бы, ну, если такие отношения идут на работе, может, вам лучше уволиться, чем вот терпеть это все. Она сказала, так как она на... Там у них какая-то спецификация идет определенная, и ей остается там был полгода для того, чтобы, ну, маленький срок для того, чтобы выйти на пенсию. И поэтому она хочет отработать именно там. Работа ей нравится, она ее любит. Но вся проблема вот в конкретном человеке была. Проблема была в конкретном человеке, она вот когда вам звонила, она говорила, почему вот сейчас такое, ну вот изменилось ее состояние после того, как она пришла к вам написать это обращение mm -hmm. и вот, когда она вам звонила, mm -hmm. какие-то проблемы после написания этой претензии, получается, возникли? Да, проблемы начались после того, как главный врач получил данную претензию. Она буквально через несколько дней позвонила и сказала, что претензия направлена, каждого по очереди вызывают главврачу или там начмеду. И у каждого узнают, он написал эту претензию или нет. Но потом, через несколько дней, ну буквально, может, дня через два, через три, она опять мне звонит и говорит, что кто-то сказал, что эту претензию написала она. Кто-то из коллектива сказал, что эту претензию написала она. И там началось уже, да, давление очень сильное. Она из дома звонила, она с работы звонила. У нее там такое эмоциональное напряжение было. А какое давление началось или со стороны кого? Ну, тот факт, что в реанимации работа, да, врачи. Те же врачи, которые работают с ней, она как медсестра, то есть на нее а, ей говорили не очень приятные вещи, а, что она типа как предательница, что ли. Вот, вот такие слова, которые очень сильно на нее по факту сказывались психологически. Коллектив от нее сначала, изначально, как перед тем, как обратиться к нам с претензией, да, на, ну, с жалобой, она не хотела, ну чтобы там что-то было такое, вот какие-то... Выяснение отношений. Нет, она хотела а, юридически урегулировать этот вопрос, чтобы а, главврач, либо за отделением спокойно разобрались с этой ситуацией. Да? Но, видать, этого не получилось. И коллектив изначально был за нее, а потом, когда всех вызывали, а, опрашивали там, После этого вот началось отношение. Уже коллектив есть против нее. Она мне звонила и говорила, коллектив стал против нее. Каждый, тот, кто был ранее за нее, стали против нее. И для нее это было очень больно. Угу. А по поводу действий Матвичок что-то вам говорила непосредственно старшей медсестры? Как-то от нее давление какое-то было? Я врать не буду, потому что это было как бы давно, уже больше года прошло, поэтому точно, точно я вам не скажу, но могу сказать, что она плакала, она жаловалась на нее, потому что та ей угрожала, что она ее уволит, уволит по статье, что она никуда не сможет больше устроиться на работу». А у нее там стаж, и она хочет выйти на пенсию по этому стажу. И это очень больно для нее было. Плюс коллектив весь против нее обернулся, и каждый ее там э, клевал. Но тяжело ей было, да. Что-то она поясняла вам по поводу угроз приличения уголовной ответственности или еще что-то? Да, она говорила такие слова, она озвучивала. Она звонила на работу, с работы в тихушку, там где-то пряталась и звонила и говорит, что вот да. Она сказала, что она привлечет меня к уголовной ответственности. Я ее успокаивала, я говорю, вы ничего не сделали для того, чтобы вас привлечь к уголовной ответственности. Не бойтесь, тут ну, ничего страшного нет. Уголовная ответственность за то, что кто-то узнал, что это она написала претензию. Вот только по этому вопросу. А по поводу старшей медсестры, там, но ну, вопросы были к тому, что график работы. Та знала, что у нее ребенок, однако она заставляла ее приезжать раньше на работу. У, у, у, у нее не было возможности, так как ребенок все это знал и все это обговаривалось заранее. И в графике у нее, а еще по графику. То есть там были изменения в графике, которые были для нее очень тяжелые. То есть у нее супруг работает, она работает, и надо, чтобы ребенок кто-то был, либо отводил в садик, либо приводил. А с графиком работы не получалось у нее, и она очень переживала за это. И разговаривая с, с Мейтвичу, то есть они не приходили к единому согласию, не получалось у них ничего там. Ну вот, вот так. По поводу, вот вернусь к уголовной ответственности, она уговорила, кто ей высказывал такие угрозы? А, старшая медсестра. Она говорила, что непосредственно она? Да. Угу. А по угрозам увольнения? Тоже. Так же, что она да. не высказывала эти угрозы? Еще подскажите, по поводу, мы вернемся, наверное, к претензии. Там были вопросы, вот вы вот сказали, по графику, по то, что раньше необходимо приявляться на работу, про какое-то некорректное поведение старшей медсестры. Были такие, ставились вопросы? Там, смотрите, так как претензия шла от коллектива, да, мы не писали про нее. Да, то есть вот такая-то, такая-то у вас работает, такого не было. Претензия была обобщенная, uh -huh. не было указано про нее вообще ничего абсолютно. То, что коллектив недоволен работой такого-то сотрудника, просим принять соответствующие мер, ну, меры, разобраться. Вот такое было описано. Лично про нее претензии ничего не было указано. Uh -huh. а, скажите, по поводу... Вернусь к кукурузам. Вы говорили, что руководство тоже вызывало коллектив, ее вызывало, она говорила что-нибудь про то, что руководство как-то с ней говорило, тоже угрозу высказывало? Она говорила, что да, руководство, получив данный документ, вызывало каждого сотрудника и э, спрашивало, кто написал данную претензию. А ее вызывали? Ее тоже вызывали, но у нее тоже спрашивали. Кто написал претензию она сказала что я не писала а потом как-то вот выяснилось что это она написала претензию uh -huh. но ну, этот вот то что она мне говорила и рассказывала по телефону uh -huh. скажите а когда она писала данную претензию, когда обратилась к вам, она пояснила, что вот ее коллектив также поддерживает, а дома, может, про супруга что-то говорила, как отреагировала да. семья на данную претензию? Смотрите, супруг знал все, он был в курсе всех событий, потому что когда она звонила мне из дома, и, ну, плакала в таком эмоциональном состоянии была, и рассказывала про то, что там ну, творится на работе, супруг был рядом, потому что... Ну, мы как бы все втроем обсуждали эту тему и когда я говорила не плачьте, не переживайте все будет хорошо, ну если уже не в магату увольняйтесь и супруг сидел рядом он говорил, ну я вот ей тоже самое говорю да, что ты не переживай, не нравится увольняйся, то есть все это происходило при супруге и он как бы ситуацию все знает да, она обговаривала с ним перед тем как нам прийти о том, что она будет обращаться к нам с претензией ну по претензии то есть это был в курсе всего? Uh -huh. а, скажите, вы говорите, что Ташмабовитова сама отправляла данную претензию. А вы какой-то... Конверт такое давали или просто документ текст претензии как вот а, смотрите как я уже говорила выше да, претензия была подготовлена компания от ее имени мы с ней данную претензию корректировали и отправляли ее то есть вносили изменения в текст от, от коллектива. эту измененную претензию да, мы вкладывали в конверт подписывали и с описью отдавали ей чтобы она его отправила по почте россии также один экземпляр данной претензии был у нее на руках, то есть мы ей выдали на руки. Угу. Вы себе копии оставляли как-то? А, нет, данные документы оставались в компьютерах, угу. то есть в компьютерах компании. Угу. Ну получается, конверт был адресат организации, которая составила Да, да травматологическая. Нет, а, нет? Нет, нет, нет, нет. Да, от компании гарант, а получатель был травматология, да. Угу. А Скажите, текст претензии полностью вы составляли или какие-то документы, какие-то, может, формулировки Айжан тоже готовила? Нет, она к этому не имеет никакого отношения. Документы готовила сама компания. Нет, я может быть, она вам как-то приносила в письменные какие-то формулировки? Нет. Не было такого? Нет, такого не было. А как вы считаете, э, вот эти угрозы по привлечению уголовной ответственности э, и увольнению э, сильно тревожили Айжа? Э, очень, очень сильно. Настолько эмоционально для нее было это тяжело. Может быть, она чего-то там еще не договаривала. Мы для нее ну, чужие люди, да? Ну, вот. И, может, всей ситуации мы не знали, но то, что как она про это рассказывала и как вот разговаривала по телефону, это ну, было очень, очень тяжело ее слушать. Это было болезненно, там эмоции просто зашкаливали. Для нее это было очень тяжело. Часто она звонила? Да. Как часто назвать? Ну, она могла э, в день, раза три 4 Можно позвонить. А так да. каждый день звонила? Например. Нет. нет. Когда могла, да. допустим, третий раза позвонить в день, да, раза четыре, могла не звонить, потом могла вечером позвонить. Но звонила она всегда на рабочий номер телефона. А у вас записи ведутся телефонных приговоров? Нет. Ну, у нас даже нет этих телефонов. Компании ну, нет, поэтому, да. Угу. Ясно, пока нет вопросов, в честь. Хотите ваше? Нет вопросов. Представитель? У меня ну, один вопрос пока. Елизавета Ивановна, адвокат Крутова Евгения Викторовна, я представитель потерпевшего. Скажите, пожалуйста, а вот помните ли вы, какими статьями пугали Айжану? статьями статьями, ну, я не помню, честно, но про статьи вообще, по-моему, речи не велось. Она единственное, что говорила, что э, ее привлекут к уголовной ответственности. Только за что не говорили. То есть ее пугали, что привлекут к уголовной ответственности, что она никуда не сможет больше устроиться на работу. Но это для нее было очень тяжело. Она мягкая такая, как человек очень хороший, приятный, располагает к себе, и для нее это было очень тяжело. То есть люди же разные. Вот государственный обвинитель спросила у вас, может быть, она что-то письменно приносила? Не было там тезисов? Ну, то есть на основании чего вот вы то? претензию составляли? Состав... А, смотрите, изначально все клиенты, да, по вопросу, с которым они обращаются в юридическую компанию, они заполняют и пишут информацию. У нас есть а, информационная записка, я ее предоставляла в Следственный комитет, то есть оригинал документа это есть должен быть в деле, mm -hmm. вот. то есть она своей рукой писала эту информацию и на основании данной информации писательная часть документа даст ее слов. Нет вопроса больше. Поцениваю, пожалуйста. Нет, поцениваю. Защитник. Спасибо большое. Здесь вопрос. Здесь можно сказать, если вы помните, в данной информационной записке э, было написано от числа коллектива, от лица коллектива или от ее лично? Нет, от ее. От, от ее лица, потому что данный документ был подготовлен от ее имени. Ее... Уточню вопрос данной информационной записки, то, что он конкретно описал ситуацию, которая происходит на работе. С ней, да. Конкретно с ней. Да. И она первого лица она излагала там информацию. Ну, если я помню, то, скорее всего, да. Точно утверждать не могу, потому что это было уже как бы... Но, скорее всего, да. И еще раз для суда, пожалуйста, когда он звонил Дашню Компетову и говорила о том, что ей поступает угроза привлечения ее к уголовной ответственности, она конкретно называла человека, который высказывает в ее адресе данную группу? Да. Называла? Да. Кто это был? Ну, в основном, речь шла у нас о старшей медсестре, mm -hmm. больше не о ком. В какой форме это было? Она поясняла вам что-то конкретно про это? Конкретно я вам не скажу и полную информацию не скажу, потому что это было достаточно времени уже. Поясняла ли вам Ташмагамбетова, каким образом в коллективе коллектив узнал, что жалобу, инициатором жалобы была именно она? Да, она рассказала кому-то э, близкому, да, ну, с кем там очень хорошо и тесно общается, кому-то из сотрудников, и да, всем рассказала. Вот так вот. Но она не назвала ни фамилию э, того сотрудника, просто сказала, что та есть на, девушка, с которой, которой я рассказала, с которой как бы, ну, и коллектив знал о том, что она хочет идти писать, потому что перед тем, как к нам прийти, она со всеми разговаривала. И они были, да, и они сказали, да, иди, пиши претензию. И поэтому она к нам пришла. Если бы кто-то сказал, не ходи, она бы не пришла однозначно. То есть она заручилась их поддержкой, пришла, а когда направили претензию, получилось совсем по-другому. И ее это очень шокировало. Люди изменились резко, может, чего-то испугались. Вопросов только нет, пожалуйста, есть? Пожалуйста, завершенные обвинения. Может, сейчас нет вопросов? Это нет вопросов, представите? Нет вопросов. Подсадимая. Нет вопросов. Вопросов нет, Вопрос. Вопрос. Вопрос. Вопрос. Вопрос. в связи с противоречиями, когда свидетеля прошу огласить участие, Mm -hmm. того, что свидетель поясняет судебное заседание, что конкретно где-то называла, кто ей в ответственность на стадии предварительного следствия. Немного иную информацию свидетель давал. Но в данной части прошу огласить указания свидетеля, которые находится в протоколе допроса в том, да, том и втором э, деле, дело 125. Итак, пожалуйста, подсудимое. Ваше мнение? Yes. Пожалуйста, yes. достаточно мнение. Можно сказать, это каком где я противоречу. Снимем, потому также дополню еще перед тем, как отсюда огласить информационную ловушку в данной ситуации, которую Ташнагабет, после излагал в связи с уточнением от своего лица, а первого лица Ташнагабета излагал данную информацию либо. В да, здесь, здесь 131, же, 131. Сейчас сейчас скажу. Это показания Нет, это предыдущие предыдущие предыдущие. к ним Нет, это замашение к протоколу допроса? Записку по именно по обращению, Понятно. не по ДТП. не по ДТП. Протокол допроса третья страница. Какого именно Христофа делала, а не пронумевого вопроса. Третья страница, авторитетный абзац, То, что претензия получила руководство больницы, проводится проверка, этот абзац. А, предложение следующее, там, после этого она звонила очень несколько раз вот про это. А италия му. там есть прозвонок, ну, можете, если предоставить ходатайской ну, защиты, поэтому прошу предоставить второй план для оглашения не стороной а городе, не основной защиты. Я Все у вас? Да. Вы слышите, Против того, оглашено. И оглашено, и по поводу оглашения приложения продолжаем. Не возражайте. Мы возражаем. Возражайте. Да. Представитель? Я считаю, что нет существенных противоречий. Поэтому возражаем. Благодарю. Итак, выслушав мнение э, стороны защиты, uh, учитывая, вернее, выслушав мнение выходательства, также учитывая мнение а сторонного, ну, в частности, государственного обвинителя подсудимого протекающего преступления, протекающего полгода дня приняты адресовой бутыри, т.к. 281 по ПКРФ, вносит показания в связи с тем, что защитник указом на наличие противоречий, когда вы устраните судебное заседание, суда удовлетворяет данное предательство. Итак, пожалуйста. На странице 127. Последним абзаце. Часть показания оглашаются. После этого она звонила еще несколько раз уже с жалобами о том, что коллектив, который ее поддерживал в написании претензии, отказался от претензий. Говорил, что их всех вызывали кому-то из главных в кабинет, а каждого по отдельности выясняли, кто автор, угрожали уволит того, кто автор. Также в ходе беседы с Габету та сказал, что призналась коллектив, что это она отправила письмо, и в отношении ее начал предкресник со стороны руководства больницы. Говорил, что через врачами работать стало невозможно, на операциях те на ней стали обшучивать, что ей психологически тяжело работать. Говорила, что ей поступают угрозы от кого-то или руководства о том, что ее привлекут к уголовной ответственности за клевету. С ее слов ее очень сильно пугало то, что на нее могут подать суд и привлечь к уголовной ответственности. Далее обращается предела 131, 132. Информационная записка в приложении протокола запроса Уссуговой. Указано Ташмагамбетова, Аяжан Каярбековна. Фактический адрес проживания. Ситуация. Мы работаем в ГУХМАУ Югры, Сургутской клинической травматологической больницы. Отделение анестезиологии и реанимации. Номер два. Старший министр отделения анестезиологии и реанимации номер 2 Матвичук, Ольга Владимировна, систематически хамски неправомерно ведет себя с подчиненными. Часто позволяет грубые, резкие, неуважительные, а порой оскорбительные выражения на повышенных тонах в общении с сотрудниками. Матвичук часто свои требования замечания подчиненным говорит в грубой оскорбительной форме на глазах у сослуживцев, что особенно напряженно и создает охотные условия труда, приводит к потере уважения окружающих, к унижению чести, заснулся человек. Старший месте Раматвичук при составлении графиков работ систематически игнорирует просьбы подчиненных, не ставить смену определенной даты по уважительным причинам. Запись на прием к врачу, запись диагностических, на диагностическое исследование несколько оставить на детей, дошкольного возраста и другие. Даже когда Натальичук просит сама предоставить свои пояснители, пояснительные по графику, очень часто они, а, она эти просьбы игнорирует. На просьбу подчиненных поменяться смену по уважительным причинам с другими сотрудниками. Он сказывает против подмениться. Матвийчук игнорирует, реагирует адекватно, манипулирует поведение подчиненных, Да, просить ее снова и снова. Старшим мистером отвечу. А. Нарушение трудового договора и графика работы, который она составляет, проводит ежедневные утренние планерки у медсестер, анестезистов, палаты и санитарок. В 7 часов 40 минут утра. Это переработка не табилируются и, следовательно, не оплачиваются. Матвийчук регулярно задерживает документы, справки, которые мы заказываем в отделе кадров, в расчетном отделе и через старшую uh -huh. и через старшую систему. Согласно внутренних правил ВУ МАМ и ГРЭ, СОРГУ в рядовые сотрудники не имеют права самостоятельно минулую старшую медицину заказать необходимую справку, двойную флэговую книжки и другие. Матвичук при обращении к ней по поводу аттестационной работы по получению э, квалификационной категории препятствует своим отношениям, поведением либо ссылаясь на нехватку ее времени препятствует не оказывая помощи при подписании аттестационной работы, задерживает проверку, чтобы Аттестация работ заставляет своим, своим поведением просить ее неоднократно. Если произвести наличие коллекционных категорий, условия персонала, то сотрудник отрабатывает более трех лет не имеет носить вторую профессиональную категорию. Провести проверку, привлечь к административной ответственности. Да, подпись, фамилия, имя, отчество. Что это пожалуйста, вопрос. Что дальше? Просто связи с Анфиса Ванна, да. вот, по соглашенным показаниям, согласно показаниям, которые вы давали следователи 17 декабря 2021 года, получается чуть... около двух месяцев да, после случившегося вы не называете о том что в разговоре Ташмагобетова вам говорил фамилию Матвичука, а именно следует что это коллектив ее не поддерживал что ее вызывали кому-то из руководства но не, не, не по фамилии Матвичу в связи с чем вы сейчас в данном судопросе называете о том, что она вам именно говорила про Матвичука? В основном разговор всегда шел у нас о старшей медсестре. Вопрос в связи с тем противоречия вашим ну, вот, Лично мое мнение, дамы. здесь противоречий таких нет. Если вы ссылаетесь на информационную записку, естественно, она ее писала, и все, что там слово «мы», это слово «я». Все, что там относится типа коллективу, это все человек писал про себя. Понимаете? Вот эти вот э, вещи, что творились, да, вот эти выходы на работу в 7.40, это все писалось от нее и про нее, Затем, не про коллектив. Я понял, про записку, понятно. Э, про то, что Ташмагомбетова вам с, в начале войны, э, в декабре 21 -го года угу. прошли, вы следовательно, не сообщили, это что Твитчу, э, что вам Ташмагомбетова сказал, что Матвейчук ей угрожал увольнением, Уголовной ответственностью в настоящем судебном свидании вы об этом говорите, что она по телефону вам говорила над В связи с чем я этим Это я считаю, что ну лично мое мнение, что это не, вы раз... это не противоречие. Я считаю, что это не противоречие, потому что речь идет уже в судебном заседании, поэтому я считаю, это мое личное мнение. Хорошо. Скажите, пожалуйста, да, достоверно утверждать о том, что именно Матвейчук угрожал Ташингамбету, вы можете? Потому что больше некому. От нее исходила, То есть от нее исходили по отношению к ней угрозы. Там достоверно. больше некому было угрожать. Достоверно Утверждать о том, что именно от Матвейчук исходили угрозы в адрес Ташмагамбета. Вы можете? Могу. Вы являлись очевидцем? Я а, не являлась и... очевидцем, но с ее разговора со мной, да. То есть вы знаете только со слов третьих только лиц. Только со слов третьих лиц. Почему третьих лиц? Она со мной лично разговаривала. Не матвичук. Ну, а, для нас, а вами лиц, да. ну, ну да. Со слов третьих лиц, да. Ваше средство мне нет больше. Вопросов нет вашей чести. Пожалуйста, пишут. Я уточню про третьих лиц. Угу. А кто-то еще к вам обращался по этой ситуации? Или вы общались непосредственно с Айжан и иногда по телефону, видимо, по громкой да, связи они вместе были с супругом? Не по громкой, просто телефон, ну, так, да, что супруг был рядом, как бы он свидетель, скажет, что я не буду. Я про третьих лиц больше знаю. Да. Нет. Вы с Айжан в основном? Да. Вообще. То есть вы общались с Айжаном? Да. Из да. ее слов вы делаете да. свои выводы? Да. Нет вопросов больше? Судебно? Защитник? Нет, нет. так, вопросы больше не поступило. Спасибо, что явились. Можете либо покинуть зал судебного заседания, пока что выберете. Спасибо, я пойду. Окей, доброго Я не возражаю, чисто. Не возражаю. Всего доброго. Спасибо, что пришли. Спасибо, что пришли.